Всем привет на Зона Гейм, с вами Женя Добряк, Вот Страх. Сегодня мы разберем новый тип кораблей, линкоры. Я на них играю очень мало, попробуем посмотреть, как получится. Так, значит, у меня Ильзас французский линкор. Смотрим, что у нас по оборудованию. Скорость поворота башен, так как на линкорах они вращаются очень медленно. Ускорение и рули, чтобы монсить этот торпед. Десятое место в Лиде у нас, продолжаем держать. Поехали. Играю. Так, я на девятом уровне, потому что Эльзаса еще только качаю. До Республики. Там посмотрим на 10, говорят. Вообще шикарный линкорчик. Лизас без быстрой перезарядочки. Так, продолжаем мы играть с Саня Маэстро и Варс с нами. Саня Маэстро с флота Страх. Новичок, так сказать. 36 лет ему, все как надо. И Варс. Леша. Саня, ты тут с нами? Ага. Да. Тебе 36 понял, да? Я не знаю, почему 36, 35, <laughs> Ну в игре 36 пусть, будет. будет. Пусть будет 36, но... пусть будет, да. Так, нальзаси. Ну, плюсы, конечно, это скорость. Французские линкоры очень быстрые. Хорошие орудия главного калибра. И ПМК, в принципе, хорошие. То есть, если заряжаешь фугасом, можно даже эсминцы, по эсминцам хорошо работать. То есть, мощные орудия и корабль очень быстрый. Минусы корабля. Слабенькая броня и сильно горят. На французах, конечно, начинать не надо играть, я думаю. Как бы нужно на других линкорах поиграть, потому что слабая броня. Слабая броня для линкора, поэтому нужно на них тоже уметь играть, аккуратненько стараться. На на немецких линкорах, на американцах там брони побольше, поэтому лучше с них начинать. Потом уже пробовать на французах. Но мне нравится стиль игры такой, чтобы постоянно идти в атаку, атаковать, давить противника. Поэтому вот мне быстрые линкоры заходят, чтобы постоянно всегда поддавливать. Кто-то играет на, наоборот. Появилось, он играет от обороны, поэтому стоит на месте, чуть-чуть зад-вперед плавает. Я так не могу играть, мне всегда хочется вперед-вперед в атаку. Поэтому вот мне Французский и нравится. Скоро уже 10 уровень у меня будет на нем. Так, против кого мы попали? Взвод против нас. Димка Ташкентский, Сергей Валерьевич из Графов. Все люди ни одного бота. 9-10 уровень, придется постараться. Так, здесь у нас три точки на линкорах все равно. Даже на линкоре нужно, не только на эсминцы должны заплывать на точку, линкоры тоже все заплывают, все должны давить своей массой всей командой. Ноги у нас почему-то двое там на месте стоят, один на Эльзасе вообще по ФК. что до чего. На Айове товарищ пошел в бок почему-то уходит. Вот можно сделать ставки, кто проиграет в этом бою первым. Это вот этот линкор, который у нас на Айове плывет. Пошел за остров, решил, что он самый хитрый. Он сейчас сбоку будет стоять и кого-нибудь уничтожать. Я думаю, что он первый выключится. Сейчас его там зафокусит и все. В общем-то, бесполезный балласт в игре, который, да, человек зашел, не захватил точки, никого не уничтожил. Скорее всего, умрет просто так на первых минутах и все. Так играть не нужно, нужно давить противника, не пускать его на точку, атаковать. Саня, по ком работаем? По Фридриху? По графу. Да, Фридрих... Блядь, на меня Вермонт скинулся. Так, вот я получил плюшечку от Вермонта. Десятый уровень. Поэтому я становлюсь носиком, чтобы меня не убивали. И начинаю сдавать назад лечиться. Плюс еще меня поджигают. Французы у нас хорошо горят. Опять. Вот что значит фокус. Меня... Минута боя, у меня уже полкорабля нету. Они почему-то решили убить меня первым. Авианосец еще на меня летит. Да что ж такое. Но главное, что у нас взяли точку центральную. Эсминец молодец. Зашел на точечку пустую, захватил ее. А очки идут к нам в копилочку. Я сейчас разворачиваюсь. Если здоровья хватит, попробуем убежать отсюда. Ну. Но маловероятно, Пока, хотя бы точку сейчас захватим, еще третью. И меня, я думаю, разберут. У меня 9000 дамага, кпшки осталось. Да все, Вермонт, ты видишь. Сергей Валерьевич три раза мне выписал и все. Еще Фридрих, еще Авик и, и Донской еще поджег. Но ничего. Пока они меня убивали, у нас все три точки взяла команда. Поэтому все, уже 300 очков. Так, смотрим, что наш делает Айова в углу корабля. Посмотри, где наша Айова плавает. Саня, видишь? Ага. Аляска разобрала Айову, прикиньте. 9000 Айовы осталось. Ну. Крайход пошел, короче, за Авиком. Нарвался на Аляску. Походу сейчас и заберет ее. Жесть, блядь. Линкор не может крейсер убить. Ну да, Аляска разобрала линкор Вот про что я и говорил Ну, в этом бою умер я первый, потому что попал под фокус Двух линкоров, крейсера и авианосца Кто Аляска? Аляска только что разобрала Айову Товарищ такой, как красава, крайход. Ну дебил, да, ну что поделаешь Вот видишь, по крайней мере Аляска может дебилов валить Баклан какой-то в угол поплыл, блядь Решил, что самый умный оказался, как обычно. На Геринге стоит что-то на месте. блях, они сейчас даванут, короче. Мы на десяточках, да. Сейчас Варс, кстати, Димон, Варс играет крайний бой и уходит. сказать подпортить стату да так геринг на меня соту скинулся ну что-то мне подсказывает что он еще с бочком повернет Да, разворачивается там носиком сейчас пару торпед укус варс варс Так, ну вот Деринг от, от торпед от увернулся, вот грамотно виносит скинул, он чик, бочком между торпедами постарался пройти. Димон, а я статист. Согласен. Вот мы сейчас бой проигрываем, но никто не парится. Я не переживаю, Саня тоже. Иногда можно проиграть, правильно? Например, как дед на Шамаказе, да? Нет, нет, шима, это В каждом бою ноль урона, блядь. Что не зайдет на шинки свои, его, 0 урона. На Ну и да. было... <свят> Мне надо было на линкоре катнуть, понимаешь? На линкоре. Десяток нету. У меня есть Фридрих еще немецкий. но он это так же само получил бы плюшечку от Вермонта и все. Ну, ты хотя бы не лезть, но... Ну вот, СБ, да. да. да. Я, То, что мне лезть, не надо было, согласен. Главное, что они парится из-за статы. Понял, я не переживаю. Да какой каждый. Один раз в день проигрываем. У меня вообще минус 130, нормально. Саня, посмотри, там еще Владуха Оренбург был на Эльзасе. Он еще меньше меня накидал. 14 тысяч. Так, ребята, в общем-то, мы сейчас сыграли на Эльзасе в французском линкоре. Вот то, что я говорил. Не надо этого было делать. Да, может быть, и не надо было этого делать. Линкор картонный, да. То есть он хорошие плюшки раздает, но он картонный. Просто в меня три раза вермонт стрельнул, все, меня нету авианосец полетел, пожар повесили, Донской пожар повесил в общем-то меня в фокус взяли и на передовой и все, сразу же там на месте утонул поэтому французские линкоры так себе нужно играть на чем-то более бронированном для начала, а потом уже переходить на французский и все равно играть более аккуратно, я сейчас сыграл очень аккуратно, зашел вперед, сразу же получил соответственно первый утонул еще и вся команда проиграла такие же, какие красавчики попались Друзья, всем спасибо. Смотрите ролики на Зона Гейм, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. С вами был Добряк. Вот страх. Всем пока.